итак чтобы в доме был порядок и хорошие энергии на главной двери снаружи или в середине нужно нанести три изображения это символ Ом, это символ три и символ свастики так говорит васту шастра следующий